Михаил Попов. Волшебно-богатырские повести XVIII века. Старинные диковинки или удивительные приключения славянских князей, содержащие истории храброго Светлосана, вельдюзя полоцкого князя, прекрасной милославы, славянской княжны, видостана индийского царя, остана древлянского князя, липоксая, Скифа, Руса, Барипалка, Левсила и страшного чародея Карачуна. Старина, что дива, и потому также, что действительно много находится старинных наших диковинок всей книги. А еще более для того, дабы степенные и важные любители справедливой истории, которая равномерно бывает иногда наполнена баснями, и не любящие веселиться невинными забавами вымыслов, не соблазнялись названием древностей и не покупали вместо онных новостей. Прелестные игры забавных воображений – суть отдых от забот и важных упражнений, противовесия печалей, скучных дней, которых не уйдет никто во жизни сей. Славен родоначальник и праотец первых славонских князей, знаменитый именем и преславный делами был первый по нашим древним летописцам, который переселился со своим народом из Азии в Европу и построил память имени своего города Славянск, поблизости того места, где потом построен нынешний Новгород. Сей государь утвердя новую свою столицу покорением соседственных народов, получил имя великого воина и славного обладателя. Неизвестно, имя ли его собственное или слава дел его с подданным его нарицание славян. Ведомо только это, что как при нем, так и при потом как его Храбрые славяне подтверждали имя свое множеством преславных побед и подвиг. Потомство сего князя процветало завсегда славою храбрых дел и распространило свои завоевания на подобие древних римлян. Все государи искали их союза и почитали Славянск таким городом, где самая храбрость обитает. Один из сих потомков, Славеновых, именем Богослав, любя мир и ненавидя брани, прославился более всех своих предшественников. Ибо он был столь добродетелен, что подданные его еще в вживе начали его обожать, думая, что человек не может иметь таких высоких качеств, какие имелся и князь. Со уступления своего на престол он не пролил ни одной капли крови подданных своих, Ниже воевал со своими соседями, почитая такое дело зверством и думая, что человек более бесславится сим, нежели прославится. Благочестие его было примером его подданным. Он был со всеми искренен, кроток и приветлив, но наипаче всего правосуден, щедр и странно приемлив. Любил науки и художество и украшал свою столицу всякими великолепиями и доступ-памятностями, награждал достоинства и заслуги щедро, а пороки и преступления человека человеколюбно наказывал. Повседневно пекся о пользе и тишине своих подданных, которых почитал не невольниками, но чадами своими, и, наконец, до того довел благоденствие их, что не находилось ни одного такого человека во всей его державе, который бы жаловался на скудость. Ибо в государстве его заведено было премножество разного рода заводов и фабрик, на коих делали всякие вещи, какие только были в употреблении в тогдашнее время. Индии ткали парчи, бархаты, штопы и другие шелковые материи. Там делали сукна, полотна и все то, что человеку для одеяния потребно. В других местах выкапывали из земных недр разные металлы и по очищению делали из оны всякие дорогие сосуды и орудия для великолепия и пользы всенародной. Одним словом, не было такого искусства, которое бы всей благополучной державе могло уйти от рук тщательных ее обитателей. И малый. И старый были тапма в деле, которая сходствовала с их силами и знаниями. Все содержатели таких заводов и фабрик платили государю подать, которая весьма увеличивала его сокровище. А им было немало не тяготительно. Люди там не имели нужды в чужестранных товарах, ибо все нужно имели дома. А иностранцам тогда только давали деньги когда от них хотели научиться какому-нибудь новому мастерству. Мод и откупов между ними не было, роскоши там не знали, а также лености, ибо людей, впадавшись в сие пороки, жестоко там наказывали. И так всякий у них, работая, наживал себе довольный хлеб и не имел нужды чужой помощи. Одни только увечные и дряхлые прибегали ко княжеской щедрости, и, получив себе от него довольное пропитание, отсылались в больницы и пустынное жительство. Всякий житель всей благополучной страны любил Богослава искренне и почитал его Богом, подателем благ, а он, судя их малые распри, ибо редко там сказывают, случались большие. Становился им еще любезнее, разбирая их ссоры, как отец, и старался их паче примирить, промышляя им тем безмятежную и блаженную жизнь. Сей добродетельный государь лишился своей жены на десятом годе по браке своем с нею. Он столь ее любил и почитал ее память, что не хотел уже по смерти ее никого пустить в свое сердце. Супруга его оставила ему сына и дочь. Сын занимал все черты его лица, а дочь сходствовала во всем с прекрасной своей матерью. Богослав их столь любил, что просиживал иногда по несколько часов, смотря любуясь на них. Любви своей между ними он не разделял так, как делают все некоторые отцы и матери. Они ему оба равно были любезны и он все свое старание в то только употреблял, чтобы разными науками просветить их разум и понятие сделать их тем достойнейшими любви своей и подданных своих. Наконец, сын его именем Светлосан, достигнув семнадцатого года своего возраста, показал себе совокупно все те качества, которые в состоянии украсить Витязя. Остроте его разума удивлялись все остроумнейшие мудрецы того времени. Понятие его достило почти все те науки, которые тогда известны были. Что же касается дотелесных его достоинств, то стройность его стана, красота его лица, осанка, взор и приятные телодвижения всякого приводили в восхищение и заставляли, видя его говорить, вот прямо княжеский сын. Напротив того, имела слава сестра его, не меньше приводила в удивление смотрящих на нее. Высокий стройный ее стан, украшенный княжеской багряницей, самая прелестнейшая голова, поддерживаемая шею, подобной в белизне снегу, которую украшали темно-русые волосы, вьющиеся колечками и пущенные на игру ветра. Цвет лица белейший лилий оживотворяющие восхищающим румянцем, ясные быстрые глаза, блистательнейшие солнечных лучей и украшенные темными тонкими муравями, извивавшимися полукругом, и снятый с самых приятностей нос, под которым блистали уста наподобие развивающихся нежнейших роз. И бесчисленные тьмы прелестей – повсюду ее окружающих. Не инако ее представляли зрителям как самою Ладою, богиней любви. Разум ее столь же был прелестен, как и красота ее. Словом сказать, светлосан и милослава почитались от чудом тогдашнего века. Счастливый их отец несказанно утешался, видя у себя таковых детей которому во всем свете не сыскалось от тогда подобных ни в красоте, ни же в разуме, не оставалось ему иного счастья им желать, кроме приличного и приятного союза. И едва только о дал он знать, что желает сына своего женить, а дочь выдать замуж, то вдруг из окрестных государств наехала к нему тьма царских княжеских детей, льстяся каждый получить за себя княжну. Напротив у того, для Светлосана навезли столько лица изображений красавиц разного рода, что наполнили ими все стены кабинетов. Богослав, пришед от того в недоумение, не знал, что начать в таком обстоятельстве. Наконец велел кликать клич, что тот из женихов получит себе милославу в жену, кто учинит такое дело, которое всех удивит, и коего никто другой превзойти невозможно Обнародование сие привело всех жеников в движение. Каждый начал помышлять из них, чем бы превзойти своего соперника» дабы соделаться счастливым обладателем прелестей милославиных. Для всего важного случая был назначен день, в который все требователи милославины долженствовали съехаться на княжеский двор, который был великого пространства и украшен самыми разными стуканами. На оном долженствовали они оказывать свое превосходство над прочими. Накануне того дня провозвестник объявил всему городу, что в будущий день станут припираться милославины женихи о первенстве, и чтобы народ сходился на княжеский двор их смотреть. По наступлению назначенного дня почти весь город стекся на определенные места к смотрению. Вскоре прибыли и женихи милославины а за ними и богослав сопровождаемый Светлосаном, Милославою и многими вельможами своего двора. Когда все сели по местам, тогда Паки-провозглашатель объявил припирающимися в подтверждение прежнего, что Милославу получит тот, кто окажет себя достойнейшим прочих. Тогда женихи, ободренные снова, составляют круг и совещаются, какое им избрать действие к своему прославлению. Многие были предложения, возражения и споры. Напоследок, по господствовавшей тогда повсюду страсти к военным делам, положили припираться оружием и победителю уступить неоцененное обладание прекрасной милославой. Итак, разделяясь на части, меч жребий, кому начать славное сие сражение. Он и пал на Вильдюзя, полоцкого князя, и на Лепозора, печенишского государя. Тогда все прочие рыцари, раздавшись, составили пространное место сим противоборцам. На они, сперва подъехав к крыльцу, с которого смотрел богослав на их припирание, преклонили перед ним свои копья узнав своего к нему почтения и преданности, а потом отъехали на место сражения. Все зрители устремили на них свои глаза и приготовились восплескать победителю. Рыцари, разъехавшись и отдав честь друг другу, приготовились защищать свое право на княжну до последней капли крови. Печеник первым начал сражение. Взяв от носа своего дротик, пустил им своего соперника сильным махом. Палачанин принял его стальной свой щит безо всякого себе вреда, взял копье и потрясая им, грозил скорую смертью или позору, который, утверждая свое несчастье, напряг лук и испустил из него вдруг три стрелы. Но вельдюз, отрезя и их своим щитом поразил печенега тяжелым своим копьем и одним ударом не его в ад. Все зрители заплескали в честь победителю и осыпали его похвалами на богослав льющуюся человеческую кровь вострепетал. И отвратился от всего ужасного позорища. Победитель между тем подъехал к княжескому крыльцу для получения чаемых им похвал, которых он несомненно себе надеялся. Но богослав с тревоженным сим зрелищем дал знать рукою народу, чтоб он и умолк. «О храбрости твоей не можно сомневаться» сказал он потом, обратясь к полотскому рыцарю. «Сей несчастный печенек, ясный тому свидетель. Но я не могу терпеть при глазах моих убиения неповинных и благородных всех князей. Совесть меня уже терзает, что я допустил тебя до сражения с семьюным государем и попустил тебе его умертвить». Ужасный чернобог, конечно, отомстит мне сие погрешение. Скипетр мой до сих пор не обогрялся ничьей кровью. И боги за сие всегда ко мне были щедры. Итак, храбрый князь, ежели ты хочешь показать себя достойнейшим прочим, так покажи таким делом, которое бы другим не вредно было. По окончании слов своих сделал знак, чтобы и другие рыцари подъехали к нему, которых он увещал подобным образом, и советовал им явить свое достоинство не вредным, а полезным человечеству действиям. Когда князь перестал говорить, тогда гордящийся своей победу Вильдюзь снял свой шлем, Начал так говорить славянскому владетелю. «Государь, небезызвестно, я чаю тебе, что славяны с начала пришествия своего в полуночные страны сискали в себе земли, богатства и славу одним своим оружием и храбростью. Войной укрепились сие свои владения». Войною укротили своих врагов и учинили из оных себе подданных. Храбрость их известна. Не токмо на пространной России, на Греция и Рим трепещут их оружие. Не самая лисия храбрость укрепила и возвеличила предков твоих державу. Когда бы они уничтожили сию толь нужную добродетель, давно бы уже сей преславный город свирепые угры превратили в пустыню. Да и всем ли железном веке, живя между дикими хищными народами, думать нам об оставлении оружия? Если ты мне противоположишь, что твоя княжение течет без кровопролития, то и на трудно мне тебе возразить. Держава твоя предками твоими только укреплена и возвеличена, что трепещет ее весь север, окрестные народы области твоей, все тебе покорны. Дальние племена не имеют времени тебя тревожить, ибо ведут они промеж собой кровопролитные брани и притом не избавились еще от ужаса, который на них навели твои предшественники. Следственно, ни с которой стороны государству твоему не грозят опасности. Итак, кровопролитие теперь тебе еще не нужно. Но когда строптивые твои соседи брани свои окончат и в праздности своей усмотрит изобилиющее твое всем государство, тебя престарело и ненавидящая войны, то кто мне поручится, что не дерзнут они помутить тишины твоего владения и не прострут алчных своих рук на твои сокровища? Кто тебя тогда защитит? Подданные ль твои, которые в нынешней своей тишине позабыли, я чаю, и название оружия, употребляемого в обрании. Новопокоренные ль твои области, но оные, помня прежнюю свою свободу, конечно, не применут при несчастьи твоем свергнуть себя иго рабство, и на тебя же. Устремятся, сколько для отомщения, сколько и для утверждения своей вольности. Теперь остаются к защищению твоему союзной тебе, государи, Но ты сам ведаешь, много ли таких людей на свете, которые счастливым противятся, а злополучным помогают. Ступясь за тебя, побоятся они потерять своих венцов. Или бесполезно отяготить свои народы? И что еще? Обольстясь добычею, не согласятся ли они, скорее, с твоими неприятелями, на совокупное княжество твоего расхищения? Вот, миролюбивый князь, какое мое мнение о неродении оружия и храбрости? что в супостатах наших может к нам родить презрение и навесть на нас неожидаемые бедства. Итак, пока еще счастье твое тебя не оставило, пока близкая твоя дрянность тебя не застигла, соблаговали храбрейшего из нас почтить твоим свойствам и именем взятия. Сия Титла заставит его вечно защищать твои права, какие бы напасти судьба на тебя не послала. Кто же из нас благоволение твоего достоин? Все тебе покажет наша храбрость. Сия речь, которую все слушали с превеликим вниманием, склонила всех на сторону Вильдюзеву. Все ему плескали. Все его похваляли, и сам Богослав, будучи от всех милостивенных женихов преклоняем, принужден был мнение полотского князя подтвердить и дозволить поединок. Тогда паки юные ратоборцы, собравшись, кинули жребий, кому из них противоборствовать храброму Вильдюзю, который ожидал противников своих храбро и готовил им неминуемую смерть. Тарарай, косушский князь, осужден был жребием, потерять в тот день надежду и жизнь. Но подкрепляемый еще упованием думал одним взглядом устрашить палаччанина, который ударом своим копья и у него жизнь прекратил его гордость. За ним последовал Трух-Трах, князь Казарский, который, будучи жребием принужден к сражению, трипертал, и предпочитал охотно бесславный мир, славной драки. Однако же не хотел перед глазами всего народа показать себя трусом, чего ради и поехал, принял бодрый вид, на ужасного своего соперника. Подъехал поближе к Вильдюзю, и изъяснился ему трепещущим голосом, что он жизнь свою предпочитает милославе и уступает ее ему охотно а в воздаянии зато хотел пощады своей жизни. Но чтоб не обесславить свое княжество трусостью, то просил Вильдюзя ударить себя полегоньку, тупым концом копья, после чего хотел, признав себя побежденным, отъехать на прежнего свое место и провозгласить его победителем. «Ступай, ступай!» — ответила ему с насмешкой "Вельдюсь, ты действительно недостоин быть поражен острем оного. И в самое это время ударил его ротовищем, что в такую трусость вогнала Казара, что он упал без памяти с коня и вынесен был без памяти с княжеского двора. Все те, которые могли их слышать, захохотали и проводились плеском храброго трухтраха. После него выступил Тарабан, брат его, который, горя негодованием за насмешку его брату и, чувствуя в себе более оного сердца, хотел отмстить ужасному вельдюзю, Но, стремясь на него, прекратил свой гнев вместе со своей жизнью. По таковым ужасным примерам его храбрости мало осталось ему противников. А которые еще осмелились на него напасть, те заплатили жизнью за свою дерзость. Напоследок, никто не смел больше ему противиться. Все согласно уступили ему право требовать руки милославины. Все и многие победы снискали Вильдюзю не только плескание, но и почтение от всего множества зрителей. Сам князь Богослав, несмотря на соболезнование свое о смерти толиких князей, возымел к нему почтение, удивляясь великой его храбрости. Вельдюсь, высмотря к себе благосклонность от князя и от всего его двора, благодарил всем учтимым и ласковым образом за поздравления, которыми осыпали его со всех сторон. Пасю подступя к Богославу, припоручил себя в его милость, прося припомнить о том обещании, которым он хотел почтить победителя. Богослав выслушал благосклонную его просьбу, подтвердил ему паки свое соизволение и приказал в то же время провозвестнику провозгласить его своим зятем, а торжествование брака его с княжною Милославою отложил на месяц. Весь народ, придворные, вельможи, похваляли и радовались всему выбору, ибо храбрость у древних славян почиталась высочайшим достоинством. Милослава не менее прочих была довольна женихом своим, что показала она ясно своим удовольствием, слушая весьма благосклонно приветствия, которое делал ей по победе своей вельдюзь. Приметив оное, полоцкий князь старался еще более его умножить, угождая ей при всяком случае и, наконец, беспрестанными своими ласканиями и неотступными просьбами, получил от нее откровенное признание, что выходит за него без всякого принуждения. Напоследок, назначенный день к их браку настал, двор и город в великих были движениях, приуготовлялись к оному. Каждый на перерыв старался показать свое великолепие в платье, в прочих убранствах. Наружность домов украшена была картинами и коврами, улицы, усыпаны цветками, но храм Ладин и Поленин, в котором надлежало отправляться браку, был всего великолепнее украшен. Когда уже все было приуготовлено, тогда князь Богослав, последуемый сыном своим Светосаном и сонмом вельмож и придворных, припроводил в храм жениха. За ними вскоре приехала и невеста, в припровождении многих знатных девиц и госпож. Народ бежал со всех сторон, чтобы насладиться зрением новобрачных. Улицы и кровли наполнены были всякого возраста людьми. Все возносили желания в пользу сочетающихся, и весь воздух наполнен был обетами и мольбами. По таковым счастливым расположениям ничего не можно было ожидать, кроме веселья. Уже первые обряды брака были совершены. Сочетающиеся связаны были брачным поясом, и залог их верности положен на жертвенник. Первосвященник, прочтя приличные молитвы, изрек на них свое благословение, прося ладу и полеля не спаслать и мирное и благоденственное супружество, после чего готовился приступить к жертвоприношению. А кропя жертву, состоящую из ста валов, чистительную водою, ударил первого представленного ему быка священным топором. Бык заревел при ужасном голосе, И ударясь о жертвенник и В тот самый миг полелин и стукан поколебался, Возгремел пристрашный гром, Молния возблистала со всех сторон, Небо покрылось при темными облаками, А валы все пали мертв. То же мгновение по мир произнес ей ужасные слова. Ты к браку приступить, вельдюсь, дерзнул свирепством. В бедах тебе с княжной потоль быть рок судил, Поколь ты не спасешь гонимых стольких бедством, Клика ты князей невинных умертвил. Все престрашные слова поразило всех ужасом. Весь храм наполнился воплем и стенаниями. Все пали на колено и готовились умилостивлять разгненное божество плачем и воздыханиями, как вдруг не густой облак с громом и молниями похитил милославу. И в то же время пораженный первосвященником Вол превратился в ужасную химеру, подхватил Вильдюзя и унес у всех из глаз. После того вострепетала вся земля. Гром, молния, вихрь, град и дождь совокупясь с такое движение произвели в воздухе, что не видеть, не ни слышать ничего невозможно было. Богослав, и многие из народа упали без чувства, другие бежали, не зная сами куда. Иные, упав на колени для принесения молитв, не могли ни слова выговорить, ниже пошевелиться. Всех объял ужас и трепет, и один только светлосан стоял непоколебимо, принося молитву Перуну, Чернобогу и прочим богам. Напоследок, по нескольких минутах, землетрясение окончилось, и небо утихло. Тогда мало-помалу начали все приходить чувства. Несчастный богослав пришед в себя и вспомня, что лишился дочери и зятя, залился слезами и, испуская стенания, стенание, приносил жалобы богам и человекам. Светлосан Жрецы и вельможи старались всячески его утешить, представляя ему, что божественный глаз не совсем их лишил надежды, и что со временем можно надеяться увидеть погибших паки. К тому же Светлосан, утешая его, обещавал сам ехать повсюду для сыскания их. На опечаленный Богослав лишением дочери отверг его предложение и не хотел ни для чего согласиться, чтобы потерять в нем последнюю свою надежду и утешение, отпустя его в неизвестный путь. Юный Витязь, любя и почитая несказанно своего родителя, согласился охотно на его желания, оставшиеся при нем. Пребывал с ним непрестанно и утешал его своим собеседованием. Всему сём упражнении провел он целый год, посещая между тем храм и принося жертвы бога, раздавая милостыни и искупая пленных и заключенных в темнице, счастья тем преклонить богов на милость и возвратить помощью их милославу и вельдюзе. Чаще всего посещал он капище Чернобогова, и многочисленными жертвами и подаяниями старался милостивить сие божество – Ибо сей Бог почитался от древних мстителем злодеяний и властителем над беззаконными и бедствующими людьми. Некогда жертвуя всему Богу светлосам и проливая перед Ним теплейшие молитвы, почувствовал в себе пресильное волнение крови и дрожение жил. В то же самое время ощутил он, что бодрость и крепость его сил умножились в Нем. В восторге своем простерся он перед кумиром, принося ему благодарность и обращая к нему взоры. Увидел, что истукан окружен был блистательным сиянием. Угрюмый его вид применен был приятный и ласковый. В самое это время он поколебался и произнес следующие слова. «Моления твои, прияты небесами». И грех ваш заглажен молением и слезами, Но в праздности лишь ждут Лаврового венца, У смерти в челюстях ищи бедам конца. Светлосан покипал перед кумиром, принося благодарение за подаяние Ему божественного сего совета. Но, невозмовши понять его совершенно, просил первого первосвященника истолковать в себе сие проречения. Нутрозор, рассмотря внутренность и принесенный жертв, объявил, что божество советует ему самому искать сестру и зятя, которых он непременно обретет по претерпении многих трудностей. Молодой князь повиновался его объявлению, обещая ехать, после чего, одаря жреца и учиня обеты Чернобогу и прочим божествам, отбыл из храма в княжеский свой дом. Прибыв туда и призвал к себе своего любимца, который имел при нем чин оруженосца, объявил ему слова Чернобогова и жреца его. Бориполк, будучи усерден к своему государю и опасаясь подвергнуть печаль богослава, советовал ему не скоро полагаться на толкование Нутризорова, но ожидать вернейшего изъяснения от времени или от первосвященников прочих богов, славнейших в прорицаниях. Притом представлял ему, что нечаянным таким отъездом причинит он великое сокрушение своему родителю. Всеми и подобными представлениями склонил он светлосана отложить свое путешествие до времени. Впрочем, не совсем советы его истребили из мыслей молодого князя божеское изречение. До самого вечера твердилось оно в уме его, и один Кикимора, божество сна и ночи, присек его всем размышление. Но едва сомкнул он свои глаза. Как смущенному его воображению присталась ужасность сновидение: Явилась ему пристрашная гора, на которой вместо деревьев стояли копья и мечи вверх острием. Промежду ними присмыкалось бесчисленное множество всякого рода змеев, которые испускали ужасный свист и рев. Над сею горою летела блестящая колесница, влекуемая зияющим пламенем аспидами. В ней сидела несчастная милослава, испускающая прижалостливые вопли. Гнусный и пристрашный Волод держал ее в своих объятиях и угрожал ей скинуть ее на землю. Напротиву их летел на крылатом коне Вильдюсь и стремился поразить всего чудовища копьем. Но в самое то время Исполин зинул на него пламенем, конь от того исчез, а вельдюсь полетел с на утыканную копьями и мечами гору. Сие ужасное позорище столь испужало и встревожило Светлосана, что вдруг отогнало от него сон и принудило его сильно вскричать. Бориполк, который спал в другой от него комнате, пробудясь от всего крика, пришел к нему уведать того причину. Испуженный князь рассказал ему свое сновидение трепещущим голосом и вздохнул, продолжал. Что мне с ним сновидением возвещают боги? Неужели объявляют они мне кончину сестры моей и зятя? Праведные боги! Ежели сия истина, так чему вы нам стили, что со временем мы их еще увидим? О, несчастливый родитель мой, каким ударом поразить тебя сия сновидение. О Боги, Он умрет. Не сокрушайся, государь, перехватил речь его Бори полк Еще сия не подлинно. Может быть, боги совсем другое сновидением сим тебе являют. Но чтоб сомнение тебя всем не терзало, я тебе сыщу средство от него избавиться. Недалеко живет отсюда пустынник, который почитается ото всех великим прорицателем и искуснейшим толкователем сном. К нему стекается со всех сторон народ для испрошения и недоумительных делах, совета и объяснения. И приносит ему в дар стрелы, без чего, сказывает, не исполняет он ничего прошения. Итак, государь, ежели угодно тебе испытать свою и сродников твоих судьбу, поедем к нему, я его жилище знаю. А чтоб более ему угодить, постарайся сыскать для него стрелу из металла, ибо он тем ни в чем не отказывает, которые к нему такие стрелы приносят. Я на все готов согласиться, ответил князь только чтобы узнать судьбу бедной моей сестры и зятя. Что ж касается дострелы, я ему дам золотую, которую подарил мне древлянский князь, имевший нужду в помощи моего родителя. По окончании слов своих немало немедленно приказал седлать коней, и, принеся молитвы богам и забрав нужное для пути, пустился он и с одним бореполком. Путешествие их продолжалось до самого восхождения богряной земли Церлы. И когда уже Световид испустил первые свои лучи на землю, тогда они прибыли к жилищу пустынника, которая находилась посередине густого леса. Светлосан и Борепок сошед... со своих коней, привязали их к дереву и пошли в пещеру, в которой жил прорицатель. Они его застали спяще. Вид его представлял самого древнейшего старика, кое его седая борода простиралась отдалека пояса. Лицо его суши было самой мумией. Он опутан был весь цепями, которых один конец был прикован к стене. Пред постелью его стоял остол, который имел вознесенную руку с кинжалом, а в другой держал черную мраморную дощечку на которые были изображены блистающими буквами неизвестные письмена. Позорище Сие привело Светлосанов при великое удивление. Он спрашивал у своего спутника, что бы Сие все значило. Но тот и сам не мог ему на то никакого учинить изъяснения. От разговоров их пустыник пробудился. Тогда Светлосан, подступя к нему, извинялся отчетивым образом, что нарушило его покой, и после, рассказав причины своего приезда, вынул из колчана золотую стрелу, которую, поднося ему, просил его истолковать себе свой сон. Лишь только пустынник увидел стрелу, как сватяй ее поспешно вскричал. — Ах, государь мой, ты мне возвратил мою жизнь! и в то же время ударил стрелой в дощечку, держимую остовом, который в тот же миг исчез. После чего цепи, которым был отягчен пустынник, тотчас с него спали. Длинная его борода пропала, ряса его превратилась в лазаревое одеяние, а сам он у молодого прекрасного человека. Пока еще Светлосан с оруженосцем своим стояли от удивленного сего приключения в недоумении, в то время превратившийся пустынник, махнув стрелую, проговорил несколько странных слов, за которыми последовал преужасный шум и стук молотов. По окончании коих пещера превратилась в великолепную колесницу, запряженную шестью единорогами. Пустынник, обратясь к славянскому князю и его наперстнику, Не девитесь, говорил он всему чудному происшествию. Когда вы узнаете, кто я, то не станете более ничему удивляться. «Услуга», — продолжал он, — «оказанная мне вами, обязывает меня возблагодарить вам достойным образом за оную, чего ради и везу вас теперь в прежнее мое жилище». Между тем колесница столь быстро везена была, что через несколько часов очутились они в Индии, посередине великолепного замка, коего все здания было сооружено из белого мрамора, а внешние украшения оного состояли из чистого золота. Пустынник, вышед из колесницы, просил их следовать за собою. Лишь только они взошли на великолепное крыльцо оного здания, как загремела вдруг преогромная музыка и превеликая толпа молодых людей обоего пола вышла к ним навстречу. Все сие люди пали перед пустынником на колени и бросились потом целовать его руки и платье, а он им ответствовал на то ласковым видом и поклонами, после чего с беспрестанными и радостными восклицаниями припроводили они его в залу, в которой находился престол из розового яхонта. Пустынник, вошед на оный, просил Светлосана сесть по правую, а Бориполка по левую, себя в сторону. Потом, обратясь к предстоящим его подданным, вот кем, говорил им, указывая на князя и оруженосца его, возвращен я вам, любезные мои друзья. Их благодеяние возвратило мне свободу и прежнее мое могущество и власть который похитил было у меня лютый Карачун, всей гнусный Карла, который все свое счастье и силу получил от моей щедрости. Но дерзость его без наказания не останется. Все мои силы употреблю я на его погубление, и никакая власть не удержит меня быть ему вечным неприятелем. «Но прежде всего, — продолжал он, оборотясь к Светлосану, — обязан я тебе, великодушный мой Избавитель, благодарить так, как требует великое твое одолжение». После чего, приказал подданным своим торжествовать день своего избавления, просил своих гостей следовать за собой во внутреннее покое дворца. Прошед несколько комнат, которые всем тем были украшены, что только природа и искусство могут произвести наилучшего, вошли они, наконец, в удаленный чертог, который примыкал к саду стены. С покоя украшены были янтарными иероглифами. Посередине онова стоял круглый стол, коего доска вылета была из смешения всех металлов и поддерживаемая гениями из эбенинового дерева. На оном Стояла сфера, земный круг, зрительные трубы, несколько книг и золотая скрына, украшенная дорогими каменями. Подле стола стояли кресла из слоновой кости, а подле стен — софы и столики, на которых лежали блистательные орудия, коих употребление одним волфам известно. «Это моя тайная комната», — сказал владитель замка, оборотясь к своим гостям где я прежде всего упражнялся и откуда могущество мое досякало во все концы вселенной. Пока неблагодарный Эфиоп не лишил меня сей драгоценной стрелы, в которой все мое счастье заключается и которую щедрость твоя мне возвратила при храбрости светлосан, а с ней и все мое прежнее могущество. Я тебе расскажу, любезный мой избавитель, все приключения, которые столь тебя удивляют, для всего-то и привел я вас обоих все место, чтобы никто не нарушил нашей беседы. Ибо никакая сила не может проникнуть всего чертога и узнать, что здесь делается. Все неизвестные тебе письмена припинают всякому сюда вход, какую бы кто силу не имел. И защищение всего моего замка от всего одного покоя зависит. Потом седший сам в кресло, а... Их, попрося сесть на супы, начал им рассказывать свои приключения следующим порядком. Пояснение. Гении вырезаны из эбенового дерева, то есть вырезаны из черного дерева. Вторая часть. История Вида Станова.